Здорово, парни. Сегодня мы проводили опрос. Э, спрашивали у девушек, кто такой настоящий мужчина, по каким качествам э, она понимает, что мужчина перед ней настоящий. самое главное, на что они готовы ради настоящих мужчин. Э, сейчас можете посмотреть ответы девушек. Настоящий мужчина, что должен делать для девушки? Любить. Любить, еще. Ухаживать. Ухаживать. А как Заботится. ухаживать? Ухаживать, заботиться. А как ухаживать? Ну, для примера какой-нибудь из своей жизни. Как за тобой ухаживать? Мы поехали на велосипедок Сергей в Посад от Москвы. От Москвы на велосипедок Сергей в Посад? Да. Там же задница потом болела. Ну, было весело. Понял. Это очень запоминающийся приятный момент. Клево. Кто такой настоящий мужчина? Ну, для каждого свой настоящий мужчина. Ну, свое мнение расскажи. Да. No. Я завтра дня себе Хорошо, а на что ты готова ради настоящего мужчины? На все. Даже с подругами поссориться? Поссориться? Перестать общаться. Курить бросить? Я не курю. Курить начать? Я понимаю, что настоящий мужчина. Настоящий мужчина, это кто такой? Настоящий мужчина, наверное, ты, да? Не, вот по каким вот качествам ты понимаешь. Ну, конечно, я, да, но вообще. А это так важно сейчас об да, этом Да, мне интересно. мне интересно, потому что мне нужно знать ответ на этот вопрос. Сильный, мужественный, целеустремленный. Сильный, мужественный, целеустремлённый. Достаточно пока что. А на что ты готова ради настоящий мужчина? На все. На все. Да. Кто такой вот настоящий мужчина? Для нас лично. Для девушки, да, для вас лично. Для человека, в котором ты уверен, человек, который тебя поддержит. В котором уверен, поддерживает. Ты поддерживаешь его, ты гордишься этим человеком, он гордится mm -hmm. тобой, уважайте друг друга. Хороший Это ответ. Человек, который вызывает уважение. Хороший ответ. А ты что скажешь? Mm -hmm. То же самое, наверное. А на что вы готовы ради настоящего мужчины? Не нужно быть готовым на что-то особенное. Ты просто должна быть достойной девушкой и быть достойным настоящего достойного мужчины. Это не что-то специальное, что ты делаешь, то, что ты делаешь постоянно на протяжении своей жизни. Это то, как ты каждый день живешь. Это не типа я по пятницам буду мыть пироги печь. Супер. Кто для тебя? Ну, скажу так, кто такой настоящий мужчина? Um, вообще я режиссер постановщик очень небольшого шоу романтического. Прикольно. Заодно um, прорекламируем тебя. Нет, не надо. Ладно. Uh, настоящий мужчина это человек, который держит свои обещания. Держит свои обещания. А На что ты готова ради настоящего мужчины? Я свою уже нашла. А что было готово? Плохой вопрос. Часто задают на кастинг, но ответа здесь нет. У каждого Это свой. Зависит от мужчины, да, свой... Кто настоящий мужчина а -а -а для вас? Если меня вести? Достиг... Ну, вообще, как ты понимаешь, что тут перед тобой настоящий мужчина? <сасы> Какой-то глупый вопрос. <сасы> Мы не хотим <сасы> тихонец, <осуществлять, сасы> но я <сасы> не, <сасы> не, <сасы> <сасы> не знаю. Смелее, чтобы, как я не знаю, как девушки. Нормально, нет А вот настоящий мужчина, какие качества? Он мало болтает, не задает глупых вопросов Ответственный, не задает глупых вопросов но вот видите, уже можете Еще он Он знает, чего он хочет в жизни сейчас Знает, что хочет Ну это реально глупый вопрос Ой, ой, ой Ладно, а на что готовы ради настоящего мужчины? Вот вы увидели мужчину, вот, который прям понимает, что настоящий мужик. Если настоящий, я думаю, да. что он сам подойдет. Не, понятно, да, что он <с troll> подойдет, познакомится. Но, скорее всего, у нее уже нет проблем то с девушкой. Вот, радät, что, ну, на что вы готовы, чтобы точно с вами был? Я точно не буду добиваться первой. Я тоже, да. Независимый. <с> <с> Пусть лучше. Кто такой настоящий мужчина? Кто такой настоящий мужчина? Да, кто такой мужчина? Кто настоящий мужчина? настоящий мужчина вот как ты понимаешь что вот мужчина настоящий любит свою женщину любит свою женщину а что ты готова ради настоящего мужчины ну, не знаю намного что в чем, в чем вообще смысл мне интересно узнать а? интересно узнать ответ просто ответ? как как запрос? да не знаю намного нам хорошо Это достаточно